Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Услышав название нескольких польских марок, вы наверняка удивитесь. Многие думают, что эти товары были созданы где угодно, но только не в Польше. Но сегодня я вам расскажу о некоторых брендах одежды и обуви, которые известны практически во всем мире. Если вам такая тема близка и интересна, обязательно прослушайте продолжайте смотреть дальше. Хочу забежать немножечко наперед и рассказать вам о такой компании как LPP, скорее всего, что вы о ней не слышали. Потому что это компания, которая развивает несколько известных марок, такие как Reserv, crop House, Mojito и другие. Наверняка вот таких магазинах вы уже слышали. Так вот, все эти магазины являются брендами польской компании LPP. История компании берет начало с 1991 -го года. Компанию сначала назвали MiStral, но в в 1995 году ее переименовали как ВЛПП. Они преследовали идею создать собственный бренд и уже в 1999 году открыли первый магазин «Резерв». Уже к 2009 году она стала самой большой компанией Польши, И они создали такие магазины, как Кроп и Синсей. Сегодня сеть магазинов ЛПП представлена в таких странах, как Германия, Чехия, Словакия, Россия, Украина, Румыния, Болгария, Венгрия, Хорватия, Египет и другие. Сегодня резерв – это бренд, который доступен в более чем 20 странах мира. Он пока не покорил США и Азию, зато прочно закрепился в Европе и даже в крупных ближневосточных столицах. Этот бренд очень хорошо знают в России, так как он производит как обувь, так и одежду, аксессуары, как для мужчин, так и для женщин. Я сама знаю об этом магазине очень многое, но когда я жила в Украине, я даже не знала, что это именно польский бренд. Все это пользуется большим успехом. Покупать вещи резерв в Польше разумно и выгодно. Это одежда для молодых и динамичных. Для тех, кто не смотрел мой предыдущий шоппинг-влог, я посетила этот магазин, обязательно переходите по ссылке внизу под видео и посмотрите, что же я подобрала в этом магазине. Или, может быть, у меня ничего не получилось. Все коллекции польского бренда Crop посвящены молодежи. Часто спортивные, порой дерзкие, яркие вещи пользуются успехом у подростков и активной молодежи постарше. Цены на одежду Crop в Польше не сильно отличаются от тех цен, которые представлены в России. Зато ассортимент шире, а возможность вернуть такс фри делает шопинг выгодным. В магазинах Crop стоит обратить внимание на обувь. Бренд предлагает хорошее качество по доступной цене. Также в ассортименте есть всегда актуальные аксессуары, так что если вы будете будете в Польше, обязательно заглядывайте в магазин Кроп. Отличный польский магазин базовой, джинсовой и трендовой одежды. Хаус предлагает одежду, обувь и аксессуары отличного качества по доступным ценам. Всегда стоит зайти за джинсами, футболками, кардиганами, сумками, обувью. Здесь есть абсолютно все. В Польше магазины этого бренда есть практически в каждом торговом центре. В России хаус тоже популярен, но найти его не всегда просто. Абсолютно вся одежда польского бренда Махита отличается женственностью. Даже вещи для офиса, выполненные в сдержанных тонах, имеют свою какую-то изюминку. Соблюдать дресс-код в вещах от Махита не только легко, но и приятно. В магазине этой марки всегда большой выбор платьев от повседневных до вечерних бренд кстати начинал в масс-маркете но позже поднялся на ступень выше сегодня это качественная одежда стильные аксессуары и безупречный стиль для юных девушек и уверенных в себе женщин любого возраста Синсей — это бренд, который был основан в 2013 году. Синсей посвящает своей коллекции девушкам, которые ищут вдохновения для повседневных стилизаций, а также оригинальные праздничные наряды. Разнообразие, необычные дизайны, прочно вписанные в последние тенденции, смелый дизайн и принты – главное достоинство бренда. Известный бренд спортивной одежды для женщин, мужчин и детей. Одежда 4F ценится как профессионалами, которые стремятся завоевать медали, так и любителями спорта. 4F часто одевал польских профессиональных спортсменов для различных соревнований. К сожалению, большая часть одежды пошита в Азии. Самый известный бренд джинсовой одежды из Польши. Плотный деним, узнаваемая эмблема в форме звезды, высочайшее качество – все это о нем. Компания появилась на рынке в начале 80-х и уже на то время ее назвали аналогом джинсовой известной компании Levis. Сегодня польский производитель завоевал любовь не только старшего поколения, но и молодежи. Он давно вышел за пределы родной страны и уверенно держится на рынке. Приехав в Польшу, купите хотя бы минимум одни базовые джинсы от Big Star. Я уверена в том, что вы не разочаруетесь. Польский магазин обуви ЦЦЦ, как расшифровывается, цена творит чудеса, очень известный в Польше У меня, кстати, у самой очень много обуви и сумок Если вы хотите отдельное видео о этом магазине, обязательно пишите в комментариях Я буду только за снять для вас такой ролик Польский магазин обуви и сумок оправдывает свое название. В нем можно купить товары высокого качества по отличным ценам. Под одной крышей собраны десятки брендов, на которые Точно стоит обратить внимание. Кроме того, CC шьет обувь и сумки под собственным брендом. Магазины сети всегда большие, огромные и с хорошим освещением. Всегда есть большой выбор как обуви, так сумок, также и аксессуаров. Обязательно зайдите в них в Польшу, чтобы купить что-то по выгодным ценам и вернуть так фри Практически каждый сезон у них проходят распродажи. Например, вы можете взять две обуви по цене трех. Так вы получаете покупать две обуви и третью получаете в подарок сегодня я с вами поделилась известными брендами одежды обуви и аксессуаров о которых знаю лично я если вы знаете еще какие-то известные бренды одежды обязательно пишите в комментариях обязательно подписывайтесь на мой канал если вы еще этого не сделали я буду с вами делиться интересной информацией о польше о моде и какими-то лайфхаками. И не забывайте поставить пальчик вверх, чтобы я поняла, что вам это видео понравилось. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем видео. С вами была ваша Аня.